Здравствуйте, уважаемые коллеги! Добро пожаловать в партнерские программы компании Amarkets. В этом видео вы подробнее познакомитесь с моделью сотрудничества Webmaster. Вебмастеры получают единовременные выплаты сразу по двум направлениям – выплаты за верифицированные регистрации и выплаты за пополненный аккаунт и совершенный оборот. Такая модель сочетает в себе форматы CPL – Cost Per Lead и CPS – Cost Per Sale – Активный партнер может зарабатывать от 500 долларов в месяц в зависимости от количества клиентов и их депозитов. Модель Webmaster подходит для владельцев веб-сайтов, блогеров или догенераторов, которые умеют работать с веб-трафиком. Эта модель будет привлекательна для начинающих партнеров в сфере финансовых рынков и краткосрочного заработка с учетом небольших депозитов и большого потока регистраций. Данная модель заработка является более простой, для начинающих партнеров в сфере финансовых рынков. Партнеры могут получать высокие разовые выплаты с первого привлеченного лида, CPL, а также за пополнение аккаунтов в будущем, CPS. Эта двухуровневая система начислений является уникальной разработкой компании Amarkets. Ключевым отличием данного предложения от других, которые представлены на рынке, заключается в том, что в течение срока прохождения верификации клиента все его пополнения идут в счет партнеру, а следовательно, ставка вознаграждения является динамической и обновляется в соответствии с текущим депозитом клиента. При этом следует понимать, что если клиент выводит собственные средства, то и размер депозита уменьшается, а вместе с ним и предстоящая выплата. Таким образом, размер вознаграждения зависит от показателя сальда это пополнение минус снятие. Важно понимать, что в этом нет никакого конфликта интересов, так как если клиент зарабатывает и выводит свою прибыль, она не учитывается как снятие. Речь идет только о собственных средствах клиента. Партнер получает вознаграждение за лид только в случае соблюдения определенных условий от 5 до 20 долларов за каждую подтвержденную регистрацию. Условия следующие. Верификация контактных данных успешно пройдена. Клиент напрямую не аффилирован с партнером. Нет пересечения IP-адресов, фио контактных данных, не является родственником. Клиент ранее не был зарегистрирован в компании. Клиенту исполнилось 18 лет. Клиент выходит на связь с менеджерами компании и подтверждает осознанность регистрации. Выплата производится сразу после выполнения всех необходимых условий. Максимальный срок модерации составляет 30 дней с даты регистрации аккаунта. В среднем 10-14 дней. Webmaster также получает до 500 долларов за каждый депозит с торговой активностью. Условия следующие. Аккаунт полностью верифицирован, включая платежные системы. Клиент совершил необходимый торговый оборот который соответствует уровню его депозита. Выплата производится при достижении необходимого торгового оборота, если аккаунт клиента полностью верифицирован. Минимальный срок проверки аккаунта составляет 15 дней, максимальный — 3 месяца. Выплата автоматически отклоняется, если условия не были выполнены в течение максимального срока модерации. Важно помнить, что есть категории партнеров, которые не допускаются к работе в рамках данной модели сотрудничества. Это все партнеры, которые имеют личный контакт со своими клиентами, привлечение знакомых, друзей, наличие единичных регистраций. Это продавцы торговых роботов. И это управляющие стратегии в рамках сервиса копирования сделок, любые другие формы доверительного управления средствами клиентов. Для успешного сотрудничества в рамках модели Webmaster рекомендуем ознакомиться с партнерским соглашением, которое доступно на нашем сайте, а также в личном кабинете партнера. Сегодня вы узнали больше про партнерские программы компании Amarkets. Спасибо за ваше внимание и успешной вам работы!